Светик, привет. Привет. У меня там кто-то траву косит. Такой шум. Я не знаю, слышно меня, нет? Тебя слышно, траву не слышно. Отлично. Все супер. Сегодня Кадаш, друзья. Всех поздравляю, кто соблюдает. Я всегда соблюдаю. Уже не знаю, сколько лет уже, все уже у меня. Счет, да, вышел за рамки. Без разницы. Завтра, кто не успел, завтра два Даши, 12 день Луны. Объясню сразу, что Луна, она приближается к планете Земля, ослабевает гравитация, и наше желание понямкать уменьшается, да, особо чувствительно это люди чувствуют. Ну и плюс с гравитацией уменьшением вся вода наша поднимается в голову, это обычная физиология. И происходят необычные вещи. Все наши установки, программы, сбои в теле, они, как правило, могут всплыть. Вот. Всплывают вы когда сюда? да. Вот так вот. Как вы здесь себя да, прошел? Что делала? Ну что, у нас 43 в тени. Что мы делаем? Мы на пляже проводим все это время с детьми. Тебе заметно, Ой, да. <свят> ну да, а то там уже без вариантов. Понятно. У меня младший, он прям с таким загаром, аж синевой теневой такой. С вообще обалдеть, классно. Mm. Красиво, прикольно. Mm. Речка чистая, я ни разу в Краснодаре сколько была, не купалась. Зато здесь с удовольствием купаюсь. Здесь Москва-река, которая не посетила Москву, она по пояс заходя, она чистая, прям песок видно. Вообще круто. Я с таким удовольствием. Это прям чувствую. Ну я, ну, я как бы не скажу, что прям уж совсем-совсем чисто, потому что все равно народу ну, как бы есть, ну, нет такого, что прям прозрачное. Но где-то по колено, да, она прозрачная, там бережок такой красивый. А так, ну, во-первых, вода, 36 градусов температура воды. <связь> То есть там даже если купаешься, она не охлаждает тебя. <связь> там жесть. <связь> <связь> да, но вот на следующей неделе у нас будет так э, прохладненько, 33-35. Нам обещали, что будет прохладненько вчера, сегодня, завтра, прогноз передвигается. <связь> Это вот на самом деле грядут э, некоторые такие изменения в планете, да? И просматривая вот наше будущее, могу четко сказать, что появляются некие проблемы и с водою, и с восприятием у людей растут, они больше, восприятие растет. И в семье это часто чувствуется, да, я смотрю, основная часть людей подкатилась, у нас уже подключилась. Люди становятся более чувствительны, даже не употребляя какие-то определенные продукты, потому что планета меняется вибрацией, у нее меняется биологический фон. Вообще, в принципе, все об этом говорят, пишут кругом, да. И, соответственно, меняемся мы сами. Вот. И есть такой некоторый опыт по прохождению да, семейных отношений, с которыми мы, Светлана, хотели поделиться. Вот. Светочка, повторюсь, она 14 марта перестала есть, благоразумно выздоравливает, я к этому стремлюсь, я на жидкость, естественно, я на кокосовой воде, ну, у меня там кокосовая вода одна треть, остальная живая вода, Вот, я практически на воде, можно сказать, да. иногда подъедаю огурцы, но это я делаю редко, 3-4 раза в неделю. Но все равно осознанность она очень сильно отличается. Отличаются сами по себе отношения на разном этапе, на разном уровне осознанности отличаются отношения в семье, восприятие других людей и кто-то, может быть, первое время ему казалось, что я становилась более какая-то пофигистичной. Даже мне какое-то время муж говорил, какая-то странная стала, более какая-то такая пофигистичная. Нет, вот именно в автономии, в переходе в автономию происходит такое состояние, что ты начинаешь воспринимать все как будто так и должно быть, не стараешься ничего исправить. Даже когда люди говорят, я никого не исправляю, я ничего не делаю. А потом в разговоре выясняется, я вчера построила своих детей. Я сказала родителям, если вы сделаете прививку, то просто через мой труп. А потом, я никого не уговариваю ничего делать. Я не вмешиваюсь в границы других своих, проживающих вместе со мной. Самое главное — это осознанность, конечно же. И как вот, вот я такую классную фишку прочитала, как узнать, осознанно я или нет. Знаешь, Свет, вот я вот реально подумала, это мало кто может сделать, взять на секундомере, на часах и посмотреть, хотя бы 48-50 секунд оставаться осознанным. Но вот просто э, ни о чем не думать, а думать об этой стрелке, не отвлекаться умом, никуда не летать, а вот осознанно заниматься тем, чем ты начал заниматься. Это мало кто может перестать отвлекаться Мысли, они как вот искры прыгают. И это говорит о том, что мы, не замечая о том, что мысли прыгают, мы начинаем отвлекаться и не замечаем за собой того, что мы ущемляем своих близких. Вот. А ущемляем своих близких и, естественно, в отношении что самое главное? Я считаю, это любовь. да. Это доверие друг другу. Это вот между всеми, между мужчиной и женщиной, да, в семье, в принципе, это уважение. Уважение друг друга позволяет выдерживать границы друг друга. Вот. А помимо всего прочего, здесь также нужно учесть общие цели. Вот как бы где происходит коса на камень чаще всего, да, здесь нужно разбираться. А потом взаимопонимание, поддержка. И, естественно, это нужно все вместе скомпоновать и слепить в один такой большой, большой, абсолютный смайлик сердца. Потому что все идет от абсолютной любви. Чтобы мы не перечисляли, может быть, что-то я еще забыла, она все исходит именно от, от обусловлено абсолютной любви. И когда мы позволяем друг другу, становиться на путь любой, который он выбрал, не приземляя, не ущемляя его, просто наблюдая и поддерживая, да? сопереживая, даже не важно, что если он идет в другую сторону, не важно. Это позволяет другому человеку стать более открытым для вас и наоборот, влечет за собой влияние ваше на него. Вот именно все идет от противного, кажется, да, что нужно просто там построить кого-то накричать нет, абсолютно не так. Естественно здесь не обошлось без психологии, без позитивной психологии да, без умения как-то поддержать и переживать друг другу. консультативной психологии можно обращаться вот к свете ко мне за более такими тонкими точечными какими-то вопросами. Но сейчас давайте послушаем, что Светик скажет. Давай поделись. Ну, да. Я вообще считаю, что семья, она в принципе, когда два сердца, они два, мужчина и женщина, когда они соединяются, если человек, опять же, вот это вот, да, вот в автономии это очень четко прослеживается и заложено, если человек сам себе не врет то он будет принимать себя абсолютно таким, какой он есть. И если ему хорошо с другим человеком, то на самом деле вообще не важно, куда другой человек смотрит. У него могут быть другие цели, другие установки, вообще все другое. Но если я себе по-честному говорю, что мне с этим человеком хорошо, если я по-честному буду ему отдавать не... Не ждя взамен что-то другое, если я ему просто буду отдавать свою любовь по-честному, просто потому что мне хочется так, не потому, что он заслужил, не потому, что э, там что-то он какие-то подарки делает, что кем-то там вообще не важно, почему. Просто потому, что мне хорошо с этим человеком, и я ему отдаю. Вот это вот и есть, тогда и складывается. После этого, если человек. То есть я же не могу. Вообще, по-честному, я никогда не смогу любить человека, который меня не боготворит. Mm -hmm. И это каждый. То есть если мы себе говорим, что «да нет, вот у меня он хороший, но вот где-то прикрикнет, где-то там скажет, что я бестолковая или бестолковый, где-то там еще что-то». Это наше непринятие себя, это наше, наш компромисс. Мы идем сами с собой на компромисс. То есть мы себе говорим, что, ну, он вот здесь вот меня немножечко оскорбил, а здесь он не оскорбляет меня. Здесь вот он принимает, поэтому как бы я вот это потерплю, потому что здесь мне хорошо. На самом деле в честности не бывает компромиссов. Тебе либо тебя либо все устраивает. Ну вот как-то вот в принятии, вот в абсолютном принятии, в абсолютной любви. Либо тебя если что-то не если тебе что-то не не твое не принимается. Ты на компромисс сам с собой никогда не пойдешь. Ты с этим человеком уже в принципе не будешь. И к тебе притянется тот человек, с которым тебе будет абсолютно хорошо. И если тебе с этим человеком абсолютно хорошо, то это сто процентов, что ему точно так же с тобой хорошо. И здесь, когда два абсолютно целых, абсолютно цельных человека сходятся, вот здесь вот как раз и образуется вот эта вот любовь, да? это вот сердечко только в этом случае но если мы начинаем идти на компромиссы что ну он вот здесь вот меня не понимает зато вот здесь нам хорошо это вранье самому себе который все равно рано или поздно выстрелит но мы как раз хотели между мужчиной и женщиной поговорить на следующем эфире именно мужчина и женщина а сегодня вот семья еще я бы хотела добавить про семью у нас очень многие почему-то не, не дают себе отчет даже, я бы так, наверное, сказала, в том, что когда мужчина и женщина сошлись, это одна семья. Когда у них рождается ребенок, это уже другая семья, это не одна и та же. У них меняется с появлением еще одного человека в их семейной ячейке, у них меняется абсолютно все. И если они а к этому не готовы, к этому принятию, восприятию, что у них полностью сменится семья, то в дальнейшем будет очень тяжело. И когда рождается второй ребенок, он рождается уже в третьей семье, в следующей. То есть, когда был один ребенок, один ребенок видел, что вот у меня есть мама, у меня есть папа, вот у меня есть это. И он к этому привык. Рождается еще один ребенок, и у него начинается перезагрузка. Он не понимает, как, почему поменялось-то все. Вроде столько людей везде ходят, и с нами могут, могут там жить, и к нам в гости приходят. Ничего не менялось. А тут принесли один маленький комочек, и все поменялось. И у старшего ребенка его мир меняется. Он настолько меняется, что он не успевает его схватить. И mm -hmm. из-за этого очень часто у старших детей появляются различные психосоматические заболевания. А родители в этом случае, они себе не отдают отчет не потому, что вот они его не любят, а потому, что они не понимают, что у него сменилась семья, он к этому был не готов, ему об этом никто не сказал. А младший ребенок... Он родился уже в другой семье. Он изначально родился там, где есть мама, где есть папа и где есть еще Брат. Или бы сестра. Да. Вот. Подвисает, Светик. Совершенно верно. Но в любом случае, в любой семье, взрослые, которые несут ответственность а, в первую очередь все... по себе, они должны быть... Ты чуть подвисли. Я продолжила, да. Взрослые должны ага. вести ответственность на себе, что они должны показывать пример свой В любой семье. Да, да но они примером свой. это не покажут. У них не было этого примера, потому что это другая абсолютная ситуация. Они должны именно не примером показать, а своим принятием и пониманием. И Поэтому подготовить примером ребенка, да, примером да. между собой отношений, примером отношения к одному ребенку к другому, ни в коем случае не сравнивать, то есть полностью позволять каждому ребенку проявляться и спокойно реагировать и не выделять на чего то еще, а полноценно одинаково абсолютно любить каждую единицу своей семьи. Такое же отношение должно складываться между родителями, неважно, что произошло в прошлом а потому что колыхание прошлого — это фантазии, это реально возбуждение страхов, вот, колыхание прошлого. Мы в любом случае э, формируем какие-то себе кривые установки, поэтому просто абстрагируемся от того, что вот было в прошлом. И есть вот человек, мама, который на данный момент, и папа, вот они такие, и они э, из своей возможности максимально дают в этой жизни все, что могут, и стараются, и понимают жизнь, и поддерживают вас. Поэтому ни в коем случае здесь нельзя их не переделывать, не передумывать, какие вот у меня с ними отношения, а не обсуждать, как многие любят обсуждать, да, вот это вот, вот так, вот это правильно, и в мыслях это не пропускать даже, потому что каждый человек имеет право выбора быть тем, кем он есть. И в этом является абсолютная любовь. Uh, уважение само по себе, на мой взгляд, да, уважение в семье, оно немаловажно, потому что оно выражает искренность. Уважение ⁇ это именно про искренность, про честность. Вот. То есть я uh, уважаю другого человека честно, когда это делаю, тогда приходит уважение. То есть оно взаимосвязано между собой все. Соответственно, доверие, да, когда ты доверяешь другим людям, настолько открытые честные отношения происходят, что постепенно выравниваются все сферы взаимоотношений между каждым членом семьи, именно доверие. Во-первых, уходят эмоции на второй план, спокойно идет реакция, и есть возможность что-либо обсудить светик вывалилась. Вот. И когда у нас происходит э, слияние и понимание, обсуждение, да, у нас рождаются какие-то новые озарения, а мы начинаем друг друга ближе понимать. Вот. И, естественно, мы формируем более близкие цели. Мы друг друга больше понимаем, у нас формируются цели, более близкие друг к другу, об одном и том же. Должна семья говорить, двигаться в одну и ту же сторону. И поверьте мне, друзья мои, это не про еду, не про питание. Это может быть автономный образ жизни, который включает в тебе питание. Но человек может быть автономен в любой другой области. Мы это уже обсуждали ранее видео. Вот, светик добавляется. И, соответственно, а на этом зацикливаться ни в коем случае нельзя. Когда вы становитесь честными, из личного опыта могу сказать, ваш партнер, ваша семья, ваши родители, сестры, братья, они становятся такими же честными, потому что они являются вашим отражением. И из личного опыта могу сказать, что в первую очередь к кто ближе к вам, они начинают меняться, меняется их образ жизни, меняется их отношение к жизни, приходит новое сознание. Это можно сказать, в принципе, они в вашем поле меняются, но с другой стороны, вы просто видите себя, потому что вы кроме как себя в другом человеке не можете видеть, да, принцип зеркала. Вы видите в них открытого себя, и чем больше вы открытие честнее собой, тем быстрее меняются ваши близкие. И если этого не происходит, значит, есть какая-то внутри зацепка, которая не позволяет это сделать. Значит, есть нужно идти от обратного. Да? Если что-то не нравится в партнере, в родителях, в детках, и вы хотите это исправить, значит, это что-то нужно исправить в себе в первую очередь. Да, вспоминаем классную такую пословицу когда говорят, что хочешь изменить весь мир, начни с себя. И у человека с его возможностями, как доказывает наука и опыт, невозможное вообще, несовершенного, такого ничего нет. Человек по природе сам совершенен, и он может добиться всего, чего он хочет. А не должно быть никаких страхов, уходов в прошлое, либо в будущее. Нужно, находясь здесь и сейчас, постараться принять все как есть. Вот просто перестать думать, летать где-то там в будущем, либо стараться копошиться, как грязный мелье в старом. Это неуместно, если вы хотите стать настоящим. Просто посмотрите на себя и позвольте себе проявиться а без наваливания на чужие границы, а с умением также выслушивать искренне другого человека, также искренне доверять ему как бы вы хотели, чтобы с вами поступали, потому что другое — это ваше отражение. Общайтесь с другим, как с самим собой. И в вашей семье появится тогда доверие, любовь и уважение, сопереживание друг к другу, общие цели появляются. Потому что когда эмоции успокаиваются, и вы начинаете сближаться, больше общения появляется, и вы выходите на какую-то такую вот единую линию, где все идет как по маслу. Ну, наверное, про общие цели а, тоже а, люди должны понимать, что такое общие цели. Общие цели это, наверное, что-то тогда глобальное, потому что если люди говорят, что у нас общие цели, на, ну, нам нравятся одинаковые фильмы, мы слушаем одинаковую музыку, мы любим одинаковые так, города, так. И мы, и, и, это это вас сразу же разъединит. То есть вот есть такое, что плюс притягивается к минусу. Вот насколько вы разные, насколько вы готовы подчеркнуть друг от друга той информации, которой, в которой вас нет, насколько вы готовы наполниться от другого, а другому дать наполнение от себя, только и, в этом смысле он, он и, да он и сложится. Вот это вот и есть, что вы идете к одной цели, это значит к самому себе. Единая цель у каждого да. — это пойти к самому себе, наполниться, стать цельным. Это и есть цель. А не воспитать в Гарвардском университете своего сыночка или доченька. Вот это именно тоже сделать, заметить. Это. Да, то есть здесь, получается, Свете Классно сказала, попробует объединить в одно целое. Это не про цели в потреблении, это про цели, про автономные цели. Про настоящие, про истинные чувства, не про эмоции, не про э, выстроение эго-личностных площадок, не про гордыньку, да, не про пожирание, еще раз не про игры, не всё, про все прочее. Именно не про потребительство, не про цели потребительства, не в потреблении, да, а не в проявлении личностного вот такого вот эгоизма, а здесь именно про цели самовыражения своей сути настоящности. Вот, про, вы, про выражение своей творческой, допустим, могут возникнуть вопросы, да, про выражение своей творческой позиции, да, про выражение себя а, в этой жизни, соответственно, про то выражение любви, которую вы несете. Вот это вот является истинной сутью. И, соответственно, любовь, она может проявляться во всем. А, вот, как бы воспитание детей в первую очередь, да, не появляется, и мы их воспитываем, растем вместе. И да, мы даже не воспитываем, растут они сами, а воспитываем да. мы, наверное, не воспитываем, а мы а на сегодняшний день мы настолько загрязнены, что мы даже не их воспитываем, мы учимся у них быть вот этой непосредственностью. И когда мы у них перенимаем вот эту вот непосредственность, вот эту вот легкость, то только на этой волне мы сможем учить с ними общаться. Как только мы их начинаем воспитывать, мы должны четко понимать, что воспитываем мы не их, а мы самоудовлетворяем тех. Это как бы нужно вообще убирать на самом деле. Но это и уберется, если ты, если ты начинаешь расти сам то это, конечно, она постепенно вот это вот отвалится. И тогда уже дети, они становятся настолько самостоятельными, и, конечно же, на фоне даже других детишек чувствуется вот эта вот ответственность, которую они готовы принять сами за свой выбор, сами за себя. И это очень здорово наблюдать. Это прям себе такое, все равно галочку какую-то ставишь, какой молодец. Да, дети должны быть осознанны. И даже в принятии питания осознанно. Бывает часто, вот детки замечают, они начинают осознанно следовать примеру своего любимого родителя. Но бывает, что даже беседа не помогает объяснить ему, что давай-ка, да, маленький ребенок он а, желает что-то, но иногда он желает, потому что хотел бы быть похожим. И маленьким детям некоторым, маленьким, ну, наверное, подросткам, больше подросткам. Потому что маленькие они более такие настоящие, и ним, им легче здесь определиться, чего я хочу. А подростки, они как будто бы в 7 лет заново перепрогружаются. А и вот перед, перед подростковой подростковый период они начинают путаться. И здесь, наоборот, нужно позволить ребенку научиться чувствовать себя и научиться проявлять себя. Ни в коем случае не говорить ему, это неправильно, это делать так нехорошо. А вот именно есть такой термин из психологии ⁇ аформация. То есть не аффирмация, а аформация, когда мы через вопросы узнаем истинные ответы, которые нам нужны. Мы когда начинаем спрашивать, да, а зачем тебе это нужно? А почему ты так поступаешь? А давай тебе так хочется, либо просто вот так модно там или еще что-то, да? Вот чтобы он э, не вовлекался в что-то такое вот ненастоящее, а именно старался оставаться э, личностью такой внутренней, но не личностью с позиции эго, а настоящим, так скажем ведь мы родители стараемся уберечь своих детей от чего-то негативного, но мы, а, также как родители своих, да, и супруга, мы всегда проявляем свое мышление, видение, а, то, которое есть на самом деле здесь и сейчас. И, как правило, видение оно проходит через матрицу, которая у нас матрицу нашего опыта, правильно, ребят? Но опыт у всех разный и с пожилыми людьми здесь нужно аккуратно, у них есть время прошедшей войны, как правило, у наших родителей, отголоски вот этого вот голодного времени, социализма, и здесь ломать все очень сложно, им нужно позволять пройти, получать свой опыт и через свой опыт делиться положительными результатами, они тогда начинают кореть и становятся такими же, как вы. А детки, им наоборот, нужно помогать раскрываться, не углубляться, не выстраивать границы одному и другому, как вот за них выстраивать границы, а позволять вашим близким самим выстроить эти границы, ощутить, где они, и чтобы впоследствии эти границы они стирались, чтобы они понимали, что весь мир это есть я. Но опять же, это все через свой пример проходит. По-другому это никак. Это невозможно донести иначе. Да, может, какие-то есть вопросы более конкретные, друзья мои? Вас так много, вы такие все классные. Уверена, что у кого-то есть вопросы, потому что основная задача наша – донести отношения автономного характера, в автономной семье, с автономной позиции. Как это меняется при переходе в автономию? Светик снова увалилась. Вот, а все таки же вопросы с точки зрения психологии, да, а психология часто дает как любая другая наука, ограничения. И философия, она наоборот может, допустим, увести куда-то в неземное состояние, да. А автономия — это такой некий баланс внутри, между четкостью, между... Летание в облаках это не про святость, а именно про внутренние отношения к себе. И ваши отношения с близкими это явное, явное отражение того, какой вы на самом деле, насколько вы близки к автономии. Если вы считаете себя автономом, и ваши дети едят мясо, то вы загляните внутрь в себя. Если у них нет подвижек, как-то поменять себя у близких, да, то, соответственно, ищите ответы внутри в себе, не в этом человеке. А, поэтому можно пролистать все свои внутренние недочеты, опять же, да. А, значит, где-то прошли настели воли, еще на чем-то. Здесь нужно обязательно анализировать, уметь смотреть на себя со стороны. Поэтому отношения а семья и автономия это в первую очередь позволение себе проявлять на полную катушку во всех отраслях. Светик снова вывалилась. Настюшка, привет. Вот. Может быть, кто-то что-то еще хочет добавить, выйти в эфир, поговорить. Настя, допустим. Тебе в любом случае очень много чего есть сказать, очень большой опыт. Итак, у нас получилось так немного времени, да? Я все, что хотела сказала, все это получается не получается подключиться сюда. Давайте ждем тогда ваших комментариев. Все ли было понятно? Все ли ясно? Всегда отталкиваемся от себя. Тишина в студии. <свят> в следующем эфире хотели поговорить со Светой про отношения между мужчиной и женщиной автономный взгляд на мужчину и женщину. Сейчас отношения именно в семье, между родителями. И ваш основной показатель автономности это когда ваши близкие начинают вовлекаться в ваши процессы, чем больше у вас общих целей становится, да, чем больше понимания друг к другу, тем вы целостнее внутри в себе. Цели, ведь это от слова целость, понимаете? И все основывается на любви, на понимании. Ленчик, привет, спасибо на любви, на понимании, а, но на любви, в первую очередь, к себе. Потому что невозможно без принятия себя таким, какой я есть, а это очень долгая, трудоемкая работа. А невозможно без любви к себе принять другого человека, потому что мы видим и слышим лишь то, что у нас в голове. И можно... 150 практик пройти 150 тысяч випассан и чего угодно да но сухие дни автономной практики когда вы полностью отключаетесь а, в еде во сне у вас происходит а, такое скажем встряска всех ваших видений установок программ включается огненная энергия она выжигает вплоть до не только паразитов, да, негативных шлаков, токсинов, но и установки программы, они тоже меняются, приходит такая некая концентрация в голове. А сон, как всем известно, это слип в компьютере, это откат назад сон, если он не является осознанным соном. Осознанным сон это, в принципе, вроде спишь, вроде не спишь. Это состояние такое полудрёмы, когда мозг активный, а тело отдыхает. Вот это осознанный сон. Но я не считаю это снова-то так, это просто некоторое забвение. А по своей сути сон он является недостающим фактором в практике неедения. И кому-то легче зайти в сон, а кому-то легче в неспание, да, кому-то легче начать э, с, не, с неедения. Я просто сейчас вспоминаю, у меня есть такая интересная клиентка. А она ко мне пришла на массажи, у нее стоит неверно таз, и удивительные вещи происходят. Она осознала, именно осознала, да, что нужно быть настоящим. Вот. Только-только проснулась, и в ее жизни появилась я. Вот так мы притянулись. И она такие интересные вещи рассказывает. С позиции автономии очень правильные. И когда мы делаем ей массаж, у нее очень колоссальные изменения в теле, то есть чувствование энергии, моментально реагирует тело. Но когда она спит, она просыпается, у нее реальный откат назад. И это доказательство того, что я ей говорю, слушай, но твои вот эти небольшие сухие часы, дни, которые проходят на массаже, невозможно будет исправить без депривации сна. И вот сейчас мы такой проходим опыт с ней, именно депривация сна, она влияет также на улучшение принятия массажа, правда? То есть человек, который именно осознанный, у него, вы знаете, в первую очередь идет отклик на массажи, да? А когда мы спим, мы засыпаем, у нас идет как будто бы откат да, все не закрепленное в нас, то что мы вновь вот родили в себе, не прожито, не получившееся в практике, потому что мы не через практику мы получаем знания, а просто то, что мы о чем подумали, оно не является еще знанием, оно снова откатывается во сне, без, во сне обратно. Поэтому не Испания это тоже важная практика. Так, немножко не в тема. Если мне мужчина нравится очень, а он меня часто игнорирует, не хочет видеться, говорит, что занят, в чем здесь мое зеркало? А, значит, вы себя не принимаете полностью, так как вы считаете нужным, так, как вы считаете это возможным. То есть вы считаете, что вы себя приняли, это нормально, но вы не видите глубину свою. И, соответственно, пытайтесь продолжать над собой работать. А автономия — это не про уход в какие-то практики, а это именно про принятие себя таким, какой я есть. Вот. И когда вы принимаете себя таким, какой вы есть, другие люди с удовольствием начинают за вами наблюдать. Да? Когда вы любите себя, Другие люди начинают вас любить, и неважно, какие они конфессии, чем они увлечены. Здесь в любом случае ответ весь ваш и в вашем принятии, в вашей заботе о себе. Если игнор — это забота о себе, вы не уделяете должного внимания себе, значит. Значит, вам, вы не играете как алмаз, как оточенный, отшлифованный алмаз. Вы просто стараетесь быть здесь и сейчас по определенным регламентам, которые внутри у вас есть. Но это нужно проработать в себе, посмотреть себя со стороны. Может быть, состоится какой-то диалог с кем-то, да, потому что в диалоге рождается истина. Но диалог должен состояться с более осознанной Личностью, и тогда у вас ответы все придут, более такие емкие, здесь нужно разбираться вас нужно разбираться в первую очередь, да, может у кого-то какие-то еще есть вопросы. В общем, друзья мои, я думаю, что я все очень подробно изложила со Светланой, да? Чему-то она как-то запросов не найдена. Я смотрю запросы не может подключиться. Дерзайте, пробуйте, выходите в сухие дни. Ваше пространство да, должно само по себе вам подсказывать, на каком этапе вы развития И ваша семья, ваши отношения в семье, да, ваша семья это показывает, какой вы сейчас, а ваши отношения в семье, они показывают на то, как вы правильно делаете это отношение, куда вы двигаетесь, да, именно а, про то, как вы взаимодействуете с собой, именно про глагол к себе, да, то про взаимодействие с собой. Ваша семья, то есть отношения в семье, отношения к вам в семье, да, показывает про то, как вы взаимодействуете с собой, вот так скажем. А если вы получаете какой-то негатив, Значит, вы плохо с собой взаимодействуете. Если у вас все идеально, значит, вы взаимодействуете с собой хорошо. Если у вас нет отражения, то, чего вы либо хотели, нету новых целей общих. Да? То здесь нужно говорить уже про принятие себя, про позицию любви к себе. Вот. меня интересны такие тоже из личного опыта поделюсь. Про принятие, да, и про любовь к себе все знают, что про мою заморочку, кто со мной близко общался, про мою стройность, да, я всегда относилась очень щепетильно, потому что эти программы нанизаны с детства. Я росла в Кавказской восточной семье, в Сочи, и там нужно быть всем «ух», да, и мама у меня армянка я долго прорабатывала, я понимала, что это мамина, но никакие практики не помогали, да, и от сухих к сухим. И именно когда я перестала думать об этом, я перестала стараться поменять, просто перестаньте бороться с этим, ну, вот просто бросьте, да, и найдите себя здесь и сейчас, и останьтесь, и посмотрите на то, что вы делаете, и наслаждайтесь тем, что вы делаете. И на остальное просто наплюйте. И тогда приходит именно принятие себя, понимаете? А, это кажется, что легко, но не заморачиваться и не думать о чем. Попробуйте минуту смотреть на суперплаты и ни о чем не думать. Хорошо, две минуты. Сколько вы сможете? но не пять и не десять минут. А вот находясь в осознании, да не просто циферблата, а осознание себя в этой жизни, это еще сложнее. И мое отношение сейчас, я начала с чего-то своего опыта, но поменялось ко мне, просто перестала бороться, обращать на это внимание. Даже когда мне об этом говорили, перестань, я думала, что я перестала. Но иногда элементы, да, вот пробежать там, встать, не весы, пока они не поломались, там еще что-то это все напоминало про это. И даже если у вас. То ли секунды, часы есть, да. Пока это ничего не уйдет, вы не меняетесь. Вы меняетесь на чуть-чуть, но не бросайте, руки не опускайте, потому что из маленьких шагов формируются большие. Так вот сейчас я получаю кучу комплиментов и от своих э, фитнес девочек, которые приходят, выглядят полнее, чем я, и говорят, что ты такая шикарная, такая классная. Ты, такая, ты прям совсем не худая, ты такая прям ну, замечательная, вообще сложенная. Начинаем разбираться, она всего лишь на 3-4 сантиметра выше меня и на 10 килограмм больше, чем я, а у неё да, отношение ко мне совершенно иное. То есть вот отношение других к вам — это и есть трансляция вашего отношения к себе. Поэтому когда кто-то вас игнорит, кто-то плохо с вами общается, да, вы должны в первую очередь выстроить границы. Это в первую очередь поставить здесь, да, грань, не промямлить там что-нибудь, вы там что-то так не так, я бы хотела бы, чтобы вы бы там хотели бы по-другому говорили бы. Нет, просто спокойно сказать, как есть: что вот мне это нравится, либо не нравится, а у меня, на этот взгляд, другое мнение спокойно объяснить. Без наезда, потому что, когда на, получается наезд, возникает борьба, а именно спокойное выражение себя с любовью к себе, к тому, что ты делаешь, с проживанием, без надрыва. Да? Вот. Но в любом случае, вот я недавно общалась а, тоже с клиентами по автономии, ребята обращаются, зайти... В автономные дни не просто, да. Вначале нужно всегда проявить силу воли. Что такое сила воли? Она у нас формируется в силе огня. Эфир огня, стихия находится по позвоночнику сзади со спины. Если впереди земля, мы смотрим глазками в землю, то сзади, соответственно, это стихия огня. И она лежит у нас где? В тазике в нашем, в крестце. И вот эта кундалини-энергия, она раскрывается полностью, когда мы себя свободно чувствуем во всем, в отношениях, в сексе, да, во всем. Но чтобы прийти к автономным дням, мы не всегда можем а, здесь это проявить, ну, в этой жизни, в своей, да. Поэтому нам приходится выходить на сухие дни, вначале, проходя через силу воли. Но параллельно обязательно нужно расслабляться, убирать свои зажимы, восприятие, какие-либо границы, какие-либо конфессии, взглядов на сексуальные отношения, на денежные отношения. Просто нужно брать, чего я хочу, не строить себе границы ни в коем случае. И уметь спокойно и свободно выражать свою волю, свое желание с любовью к себе и с любовью к другим, с уважением, с искренностью. Тогда ваши отношения они сложатся наилучшим образом. Вот. Давайте закончим на такой прекрасной ноте. Секс, отношения, любовь, морковь, деньги. <laughs> Все это уместно, везде это есть нормальные материальные вещи, о которых нужно всегда говорить и поднимать вопросы. Потому что отношения не только про любовь, не только про общие какие-то цели, не только про детей, это про многое. Задавайте вопросы, пишите, с удовольствием пообщаюсь. Я и Светик. Всего доброго. Пока-пока.